приветствую всех подписчиков гостей моего канала с вами Лена Смирнова я как всегда продолжаю делиться с вами информацией сегодняшнее видео по буксам которые работают, платят в уходящем году ну и плавненько перетекают на следующий 23 год значит ну старый добрый Coin coinpot работает, платят, я с него вывела значит Coin Pod вот он так, я вот такое количество Solana монет 12 декабря. Следующий букс идет CoinPase. Также работает платье, старый добрый букс. Значит, CoinPase. Также я вывела вот такое вот количество Solana монет. 12 декабря. Следующий букс идет экстра бит также работает платит все замечательно экстра бит значит я в дуги коинах выводила 0.05 дуги коинов 12 декабря следующий букс у нас идет Крипто АДВИВ. тоже я вывела 70... я вывела битки 603 биткоин Сатохи. значит крипто АДВИВ. 603 биткоин сатоши 12 декабря и AD Faucet Pay я вывела 811 биткоин сатош AD Faucet Pay 811 биткоин сатош 12 декабря все буксы работают платят все замечательно Естественно, я работаю на них. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Кто здесь есть, заходите, выводите. И будем надеяться, что в 2023 году они также будут нас радовать выплатами. Ну а на этом все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.